И у, сам, у каждого уважающего себя исполнителя должна быть хотя бы одна видеоработа или по-простому клип. Зачем же это нужно? Именно с клипами к тебе приходит первая большая аудитория, тебя начинают узнавать. И именно с помощью клипов сегодня можно по-настоящему продвинуть свое творчество. И я прекрасно понимаю, что не у каждого есть крутое оборудование, но чуваки, сегодня можно снять клип просто мать! На телефон. И сегодня я поставил себе челлендж сделать интересный клип прямо у себя дома, потому что, к сожалению, коронавирус проник уже и к нам, и я вынужден находиться у себя в квартире. А прямо сейчас ты можешь сделать эту красную мать его кнопку серой, а мы начинаем. Let's go it! Так уж вышло, что я настоящий мать его Каслер, и у меня есть более-менее профессиональное оборудование. Но ты можешь сделать это прямо на свой смартфон. О, да, это так просто. И для начала, как всегда, мы напишем бит, запишем крутой трек, а потом сделаем видеоработу. Ну что ж, а мы начинаем. Приключения Джеки Чана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 Китай город, его палят инстаграм Прикричат в ничего а я отвечаю асалам Туда мы тусуем Джеки, это наша двете тайм Флорисли взяли корю, мы как будто из Джеки, лучше пьяный мастер, меня обучу кунг-фу Я бегаю по стенам, потому что я могу Брав как из два броня, не нужна подмога самый лучший дядя Джеки, но а с ним доспех Thank you. Но если тебе понравилось это видео, не забудь подписаться на мой канал Поставить свой пушечный лайк Оставить свой пушечный комментарий Ведь в следующем видео я дропну очередную пушку Всем учмане, шле, -шле До следующего видео